Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня у нас пятый сеанс. Пациент рассеянный склероз, было обострение, сейчас у нас уже идет состояние, стойкое состояние выздоровления. И наш пациент сам расскажет о том, что он чувствует. Что чувствую? Да. Что значит, то, что начал лучше говорить. Если вначале говорил плохо, сейчас улучшение, okay. могу уже говорить свободно. Меня люди понимать начали. Они... Все, остальное. Да. Потихонечку. Голова иногда болит, непонятно от чего. Ну, вот и помогает. Ну да. После, после... Отлично. После больницы почему-то начала болеть. После из не убежала, начал болеть. Вот. <связывая> ну все. Так. Так. так, так. так. Ну, она начала болеть как? Ну так, Вяло. Ну а после пжу. Какие виска? Ну, после пьяного подходит, да. Ну, это нормально. Ну, да, сегодня 7 утра, например, мне никогда не болело, но утром ну, что-то пьяло, текущее, по потом пошла. Да, это потому что вот мы сеансы, надо их как-то э, сделать вот раз в два дня, то есть через через день. Вот если немножко то, что вот острое состояние, его хорошо вот э, почаще. Возвращаться к сеансам для того, чтобы состояние ушло быстрее. Поэтому, конечно, вот уже два дня перерыв, уже может быть как раз то состояние, которое организм начинает выкидывать что-то, и надо это состояние оценивать и ставить, соответственно, пиявочки. В данном случае мы поставили по системе эндокринного восстановления. Вот у нас работает меридианы почек, почек, перекар, обгревателя и мочевого пузыря. и мы ждем нашу mm. заветную фразу. И фраза на дворе дрова, на траве дрова, на дворе трава, на траве трава, на дворе трава, траве, дрова, на дворе трава, траве дрова. Ну, ура! <соценно> так что <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> так что да, уважаемые слушатели. Если вы хотите и дальше следить за нашими новостями, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Всего доброго.